Здравствуйте! Несколько лет назад лидер английских лейбористов, его левого крыла Джереми Корбин, который, к слову сказать, хоть и оппортунист, но на фоне нынешнего политического серпентария дедушка довольно симпатичный, такой вот Корбин, выступая перед своими сторонниками, закончил свою пламенную речь соответствующими стихами. Rise like lions after slumber, inunvanquishable number, shake your chains to earth like dew. Which in sleep had fallen on you. you are many, they of you. Что в не очень хорошем, на мой взгляд, переводе Бальмонта выглядит так. Восстаньте ото сна, как львы. Вас столько ж, как стеблей травы. Развейте чары темных снов. Стряхните гнет своих оков. Вас много, скуден счет врагов. Эти стихи принадлежат английскому поэту Перси Биш Шелли выдающемуся представителю английского романтизма для русскоязычной аудитории этот автор не столь известен как например его близкий друг и современник джордж гордон байрон но для англоязычной публики он считается одним из величайших поэтов англии и считается не зря и вот сегодня мы об этом персонаже с вами подробно поговорим Правда, конечно же, в основном, как всегда, не его поэзия, а его политических воззрениях. И, уверяю, как всегда, у нас тут будет довольно забористо. Родился Перси Биш Шелли в 1792 году в довольно богатой аристократической семье. Ну и, как положено, отпуску богатой аристократической семьи был отправлен в Итонскую школу в э, Оксфорде. Там он увлекся философией и студировал труды Платона, Лукреция и французских материалистов. Под влиянием этого чтения он приходит к воззрениям, которые он сам характеризовал как атеистические. Правда, справедливости ради следует заметить, что на самом деле атеистом он был не совсем. Скорее, его можно характеризовать как пантеиста. То есть он верил, что бог и природа одно и то же. И вот под влиянием соответствующих воззрений он пишет трактат, и тут же его издает непосредственно в Оксфорде, который назывался «Необходимость атеизма», где он выражал свою убежденность в атеистическом воззрении, пропагандировал это воззрение и даже завершал трактат словами «Что и требовалось доказать». Для тогдашней Англии это был просто шок. Его немедленно исключили из Оксфорда, от него отрекся собственный отец, и всяческие связи прервало с ним его ближайшее аристократическое окружение. Нет, на самом деле в тогдашней Англии всякое сводбодомыслие не было такой уж редкостью, но о нем не принято было говорить публично. Ну а одной из черт таких жизненных Шелли было то, что он был абсолютно лишен способность держать язык за зубами и вообще отличался крайне отмороженностью. Эти атеистические воззрения он проповедовал каждому встречному. Особенно, кстати, он любил их проповедовать молодым барышням. По воспоминаниям современников, эти самые барышни во время его проповедей зачастую падали в обморок, а потом им снились кошмары, в которых Шелли выступал в роли Люцифера. И вот это все наложилось на еще один нюанс. Дело в том, что Шелли ознакомился с идеями Уильяма Годвина. Дело в том, что Шелли в молодости увлекался готическими романами. По современным представлениям, я бы сказал, это что-то вроде ужастиков. Ну, прямо скажем, читать их сегодня довольно сложно, но тогда у людей вставали волосы дыбом, они этого очень пугались и очень это любили. Так вот, Уильям Годвин был выдающимся романистом в этом жанре. Однако Шелли узнал, что у Годвина есть некий политический трактат под названием «Политическая справедливость», с которым он и познакомился. В этом самом трактате Годвин критикует современное общество, говорит, что в нем ничтожное количество богачей эксплуатирует большинство населения. И корень этой несправедливости он видел в институте частной собственности. Иными словами, Годвин был представителем утопического коммунизма. Но ну, утопический коммунизм Годвина, он, он имел определенную специфику. В частности, Годвин также критиковал институт семьи, институт государства. В силу чего сегодня Годвина считают одним из основателей анархизма. Шилли увлекся этими идеями. Вступил в личную переписку с Годвином, который был очень рад, тогда дедушка уже отчаялся, что его идеи кому-то вообще зайдут, а тут такой молодой горячий сторонник. А так как слово никогда не стояло далеко от дела у Шелли, он немедленно начинает излагать соответствующие идеи в поэме под названием «Королева Мэм». Эта поэма переполнена проповедью атеизма, призит к революции, пропаганде утопического коммунизма. И правда, про... поэма это было написано в период, когда Шелли еще не сформировался в качестве великого поэта, каким он станет позже. И публика она зашла не очень. Сам Шелли надеялся, что таким образом встрепнет сердца аристократии, чтобы она начала какие-то прогрессивные реформы. Но аристократия не откликнулась. И всю свою жизнь Шелли считал, что это было его величайшее поражение в жизни. Как сегодня выясняется, на основании современных свидетельств, считал он так зря. В действительности, да, аристократии работы не зашла, а вот рабочим зашла. Как выясняется, десятилетия после этого в различных подпольных организациях издавались подпольных типографиях это самое в многочисленных изданиях королева МЭП. Более того, для некоторых подпольных Заговорщических организаций, таких как Чартисты или Оуэнисты, она даже стала чем-то вроде азбуки политической грамотности. И долгое время была в таком состоянии распространялась в таком виде среди английских рабочих. Даже никто иной, как Фридрих Энгельс, в 1948 году думал переводить ее в этом статусе на немецкий язык. Правда, этот замысел, к сожалению, не увенчался успехом. И вот Шелли продолжает работать в этом направлении. Во-первых, он вместе со своей тогдашней женой Хереттон идет помогать и поддерживать восставших ирландских рабочих, которые требуют как независимости, так и рабочих прав. Он всячески распространяет среди них подрывную литературу, Печатает революционные стихи, прокламации. И, кстати, Годвин, его ментор, это очень, очень не одобрил. Он гневные писал письма Шелли о том, что одно дело мечтать о прекрасном будущем без частной собственности, и с тем другое, в общем-то, подначивать чернь на какие-то восстания. Ну, Шелли так не считал и был очень учителем разочарован тогда. Вообще надо отметить, что... Шилли долго странствует постоянно по Англии, потому что где бы он не поселяется, его тут же начинают очень не любить соседи, узнающие о его Жутких богохульных воззрениях. Кроме всего прочего, ситуация отягощалась еще и тем, что Шелли увлекался современным естествозн... времени естествознанием и даже у Сядова проводил различные электрические и химические опыты. И когда соседи видели, что на окнах ночью сверкает какой-то странный свет, они думали, что, конечно же, он в это время беседует непосредственно с дьяволом. Поэтому Шелест какое-то время начинает жить в отдалении от всех людей. Однако, так как он же привык какой-то политической жизни, он... и он не стреляет каких-то попыток воздействовать на массы. А попытки у него были специфические. Так, например, пользуясь своими научными познаниями, он конструировал самодельные летательные аппараты в виде небольших воздушных шаров, которые приводились в движение газовой горелкой. Нагружал эти аппараты, эти шайтан-машины, пламенеющие своими стихами, прокламациями и традициями, и, дождавшись подходящего вета, отпускал в сторону ближайших людских поселений. А, вообще, сегодня эта деятельность может восприниматься как какой-то странный косплей, но проблема -то в том, что тогда и косплей то в общем-то, было некого. В общем-то, никакого-то серьезного рабочего социалистического движения на тот момент в Англии особо и не было. И... В общем-то, Шелли пытался импровизировать. Более того, как это все нужно делать, не представляла даже тогдашняя охранка. То есть, когда Шелли на какой-нибудь очередной крестьянский амбар прикреплял какие-нибудь свои там революционные лозунги, то местная полиция приходила в ужас, металась в страхе, что прямо вот начинается новая французская революция. Тогда стоит вопрос, почему же его как бы не повязали за все это дело? А ответ очень прост. Шелли... В пользу Шелли сыграло то, что английское общество было очень сословным. И из-за того, что он был аристократ, а полиция была, как правило, из простых, его просто боялись трогать такого большого человека, чем он и пользовался, в общем-то. Надо также отметить, что в своем творчестве, более позднем уже, более зрелом, действительно прекрасных стихах, он продолжает зачастую пропагандировать соответствующие идеи. Здесь можно вспомнить его, например, поэму «Лаоны Цитна», которая вышла под названием «Возмущение ислама». Называлась она так для того, чтобы сбить с толку цензуру. Дескать, он критикует не наши порядки, а вот исламские. Хотя в реальности об исламе в поэме речи не идет. В этой поэме содержатся призывы к революционному насилию, проповедь атеизма, а также довольно откровенные эротические сцены и даже сцены каннибализма. Публика того времени, читающая и особенно критики, была, конечно, возмущена, но критики отмечали, что все-таки любовные сцены как раз написаны прекрасно. Мало-то они знали, что в тех местах, где в поэме стоят слова «возлюбленная» и «друг», в реальности нужно читать «сестра и брат». Вот, таким образом, шокируя соответствующую публику, он продолжал свою деятельность, и здесь особый переломный момент наступил с того момента, как он на какое-то время остался жить у того самого Вильяма Годвина, с которым уже познакомился, что называется, в реале. И здесь случилось непредвиденное, у него образовался роман с дочерью этого самого Годвина, который закончился тем, что он развелся с предыдущей женой и женился на этой самой Мэри Годвин, более известной как Мэри Шелли. Этот персонаж по своему тоже весьма удивительный. Она была дочерью, собственно, основателя анархизма Вильяма Годвина и основательницы феминизма Мэри Волстон Крафт. Какие идеи были у девушки в голове, можете себе представить. Что характерно, взаимное любовное признание они сделали непосредственно на могиле Мэри Волстон Крафт после продолжительного обсуждения проблем атеизма, деспотии и женского равноправия. Что, да, если вы, кажется, это имя знакомым, это не случайно. Это именно та Мэри Шилли, которая написала Франкенштейна. который оказал грандиозное влияние на всю, в общем-то, культуру популярную 20 века. И да, возможно, когда-нибудь об этой книжке, весьма непростой на самом-то деле, мы тоже поговорим. Так вот, этот самый... Вместе с Мэри он продолжает такую же соответствующую деятельность, в которой еще было множество увлекательных эпизодов. Так, например, однажды он познакомился с определенным сообществом сторонников Роберта Оона, английского утопического социалиста, которое было занято определенным филантропическим проектом. Они там строили какие-то по новейшим технологиям дамбы, каналы, в общем, облагораживали определенную местность по правилам современной науки. Шилли очень загорелся этой идеей, присоединился к их предприятию, но тут выяснилось, что построение всего этого прекрасного, благолепия требует большой эксплуатации рабочих. Рабочие начали возмущаться, начали протестовать, но вот эти вот, казалось бы, социалисты, они не шли на поводу рабочих, так как считали, что если пойти на уступки рабочим, то проект просто не состоится. Ну, Шелли, разумеется, такие оговорки не смутили. Он однозначно стал на сторону рабочих и после прекратилось его сотрудничество с тогдашними оуэ оуэнистами. И тут произошло странное. Шелли сам рассказывал, что как-то ночью к нему ворвалась некая темная фигура. Но ну, а дальше такой классический романтический сюжет. Выстрелы пистолетов, звон сабель и вот уже раненый человек в черном убегает и клянется отомстить. Разумеется, никто в эту чушь не поверил. Все считали, что это какая-то история из готических романов, и у современников сложилось три представления, три версии. Да? Некоторые считали, что это была просто галлюцинация. Кстати, Шелли реально был к ним довольно склонен. Другие считали, что Шелли это просто выдумал, чтобы таким образом был повод скрыться от кредиторов. Ну а была еще и версия, что это был реальный призрак, который по местным сказаниям обитал в соответствующем здании. Но вот недавно относительно выяснилось, что Шелли был прав. Это был реально агент охранки, который пытался пробраться к нему и для компромата выкрасть у него определенные бумаги. И вот можно еще, конечно, много рассказывать об этом всем, но все в такой ситуации не расскажешь. Важно, конечно, сказать, как он погиб. Шилли погиб, с одной стороны, очень романтично, с другой, довольно нелепо и трагично. Дело в том, что он очень любил кататься на своей яхте, особенно в непогоду, но при этом совершенно не умел плавать. Его так, близкий друг Джордж Гордон Байрон понимал, что эти два факта не очень хорошо друг с другом сочетаются, даже предлагал ему свои услуги в качестве учителя плавания. Ну, сам Байрон, как известно, плавал замечательно. Но по какой-то причине Шелли не принял данное предложение и закончилось все трагично. Однажды он отправился плавать на своей яхте, попал в шторм и утонул в 1822 году. В основном, как раз, кстати, при жизни его стихи не отличались большим признанием, но посмертная слава его была грандиозной, и он сейчас считается одним из величайших поэтов Англии. Одним из его величайших почитателей, и ранних почитателей, были такие персонажи, как Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Даже сохранилось свидетельство о том, что Маркс в свое время сказал, что хорошо, что Байрон умер довольно рано, потому что, скорее всего, он бы стал реакционером со временем. А вот и очень жаль, что так рано умер Шелли. Маркс был убежден, что если бы Шелли прожил еще немного, он бы, конечно, примкнул к рядам коммунистов. У меня лично нет никаких в этом абсолютно сомнений. Я уверен, что он, если бы он не погибнул так глупо на самом деле, то в изданном Марксе Энгельсом э, немецко-французском ежегоднике его стихи, конечно, бы стояли рядом со стихами Генриха Гейна. Причем любовь к Шелли Марксом распространилась на всю свою семью и уже после смерти Маркса его, например, сестра Элеонора зачитывала стихи Шелли, перед, выступая перед английскими рабочими и даже написала статью о социалистических взглядах Перси Шелли. Но, конечно же, по современным представлениям, взгляды Шелли были довольно эклектичные, непоследовательные. Его практика была иногда довольно забавной, но в тогдашних условиях, условиях, в условиях крайней неразвитости, младенческого состояния практически рабочего движения, вряд ли они могли бы быть иными. Но, на мой взгляд, такие вот ранние страницы революционного движения нужно все-таки помнить. Ну, а у нас на сегодня все. До новых встреч. И помните... Yeah, many, their fuel.